привет подписчикам и а не подписчикам здравствуйте мои дорогие атлеты профессионалы и аматоры так как я сам аматор предлагаю вам в эти напряженные карантинные дни выбираться на улицу, а лучше всего на природу сегодня мы в парке Дружбы Народов прекрасная пора, почти летнее время свежий воздух сегодня мы будем а, подтягиваться и стоять на руках. отжимаемся на трицепс спиной клавочки Ну что, встретимся в следующий раз. Пока. Не забывайте нажимать колокольчик, подписывайтесь на мой канал и обязательно пишите в комментариях. Мне будет интересно знать, что вы думаете об этом ролике и что вы хотели бы увидеть в следующий раз. Ну и не забывайте делать утром зарядку. До встречи. Пока. О, так, о, о, хорошо.